Здравствуйте, меня зовут Татьяна, у меня занимаются две дочери в детском центре Пеппи, занимаются английским языком, отучились мои девочки 4 месяца, пришли с, ну, практически с нулевой, одна из девочек немножко английским занималась раньше, вторая с нулевым, и вот сегодня был контрольный урок, конечно, у меня очень много эмоций положительных, потому что... Понравился темп, очень быстрый темп, и дети все понимали, все отвечали, и родители ничего не успевали понять о чем, дети все понимали, все отвечали, схватывали, и дети, которые пришли с, нулевой, с нулевым уровнем, говорили замечательно на английском языке, все, что их спрашивали. Очень нравится, что много игр, очень нравится, что много песен. И детям вообще очень нравится, моим. Они и дома сидят, слушают с удовольствием и ходят на занятия с удовольствием. Спасибо.